Детская книжка «Собачка учит формы» издательства «Азбукварик». Книга из серии «Музыкальный носик». Нажми на носик и слушай песенку. Жми еще раз и песенка остановится.